Ребята. В этом видео мы с вами рассмотрим моделирование подушек по типу для, для остельного белья. Вот. Вообще моделирование подушек это очень не очень-то сложная задача из-за того, что они состоят в основном из двух частей с передней и с задней Задние оболочки, но потом вы можете там усложнить, добавлять, э, убрать что не нужно. Вот мы с вами сейчас начинаем именно с того, э, чтобы было как лучше. Сейчас мы подберем сперва топовые модели мебель. И у нас кровати. Вот. Вот эта э, модель у меня вышла, как топовая. Вот смотрите, здесь есть э, три типа подушек. Мы с вами рассмотрим э, два, д, д, э, из них, два из них. Вот смотрите. Первая вот эта, которая э, большая, то есть э, в передней части. Потом, э, потом э, та, что стоит сзади. Вообще, как делаются вот такие вот штуки? Типа открывание. Мы это тоже с вами рассмотрим. Вот, тогда начинаем. Примерное э, соотношение сторон, по-моему, у них 70 на 50. Ну, пока сделаем вот так. А, у нас появился вот такой вот объект, обычный. Обычный rectangle. а Мы его на 90 градусов. Вот так. Вернем. А потом смотрим. У нас как бы здесь нету... Э, углов вообще, не выпуклостей, ни наружных, ни внутренних. Вот. А, то есть со швами у них там проблем нету вообще. Вот. То есть а, обычные, обычные сшивания, либо сшивания только с одной стороны. Этого тоже мы сейчас с вами рассмотрим. После чего, как мы создали, делаем layer clone, over либо under. Ну давайте over сделаем. А потом нижние выбираем, а здесь flip normal сделаем. А все сувы я пока удаляю, потом вручную все это дело сюваю. Вот так. Нет. Если вы неправильно ссили, можете нажать кнопочку Ctrl-B. Так у нас получается. И вот здесь тоже. Мы все это дело ссили. Немного приподнимаем. А вот здесь у нас, как бы, неправильный шоу получился. Это мы выберем. Нажимаем Ctrl-B, и все, у нас получается вот такой вот объект. Теперь мы как это правило uh, trim full grain поставляем пока что чтобы создать uh, свою болванку это будет как бы первая, uh, первая часть болванки вот примерно вот такого рода mm, ну вы можете там добавить свои неровности там сейчас как видите у нас обычная ткань и прессер на нуле стоит если вы здесь изменили э, и поставили другую вот, э, например, там могут быть э, пресеты как вул э, либо что-то похожее, то у вас результат будет как бы выглядеть совсем по-другому. Э, этот объект мы должны сейчас экспортировать. Экспортируем. Это будет у нас вот эта подушка. Да. Anwelt. Импортируем. Object. Подушка. Как аватар. Вот. Так как мы уже создали с вами а, вот эту болванку мы теперь а, можем изменить настройку на более а, легкую ткань. Вот Мы сейчас сделаем Wool. А, немного посимулируем. И во время симуляции вот, выбираем аватар, его немного поднимаем. Вот. У нас получается вот следующий э, объект. Сейчас у нас pressure на нуле все еще стоит. Давайте немного э, увеличим, чтобы у нас получились неровности. В основном в верхней части я увеличу. Для того что нижняя нам особо не будет, будет видна. Вот. Сейчас отражение свет пока отключаю. И э, цвет ткани выбираю более темную, чтобы швы были. То есть не швы, а складки были видны. Вы можете поставить на свое усмотрение. теперь выбираем а, все эти объекты, давайте с десятки начнем, чтобы а, все эти складки были более качественные. Вот, у нас получается следующий вот объект, ну то есть обычная вот <coughs> обычная у нас подушка. Смотрите, а, что будем делать. Мы а, верхнюю часть немного Увеличим вот именно по pressure. На двоечку можем поставлять. Да. Вот. А теперь что нам остается делать? Ну, вроде все. А здесь немного увеличу еще размер ткани, но в нижней части тоже. Из-за того, что она как бы, как видите, стягивает себе все эти складки чтобы этого не было либо можно его заморозить либо можно как бы увеличить э, размер ткани вот. теперь когда вы увеличиваете вот размер у вас получается вот э, некие вот такие моменты Тип, э, нам нужно э, здесь как-то сделать э, интересную деталь добавляем сейчас 108 давайте 108 вот. чтобы складки были более реальными мы с вами создадим на максе обычную сферу сферу создадим вот. ну размеры будут ну, примерно Давайте 10 сантиметров по радиусу, этого нам вполне хватит, а вот сегментов будет побольше. 82 по-моему хватит, а цвет я изменю на более сероватый, не черный, а серый, а, Экспортирую, это у нас будет как аватарж Можно круглым объектом, можно и прямо, прямоугольным тоже. Вот, а, добавляем аватар. Import Add Object. Здесь аватар подушки. Вот. А, аватар. Добавляем. И как бы вот у нас в сцене теперь два аватара. Вот. Мы как бы приблизимся, приблизимся к этому объекту потом. Отинаем симуляцию. Как только вот симуляция начинается, мы его немного отпускаем, чтобы у нас были, э, аватар я сейчас открою, вот такие вот интересные складки, типа место, где человек спал или что-то там такое, типа голова человека. Ну, вы можете там свой э, аватар тоже загрузить. Черт, -то у меня и один то хорошо реагирует. Вот. Это дело мы сейчас сделаем вот так. И здесь немного я увеличу, именно pressure. А давайте я пока скрою аватары. Немного приподнимаю, чтобы был более реалистичный результат. вот так вот в этом объекте мы сейчас можем не можем так оставить пока останавливаю симуляцию в таком виде экспортирую данный объект это у нас будет подушка 2 до select all patterns нам нужны аватары я раскрою удалю их тоже удалю а, импортируем а, именно подушку номер вторую которую мы сейчас создали аватар и а, раскрою все эти ткани как только мы сделали с вами данный аватар здесь а, нам поставляем а, разно, размораживаем прессируем а, на нуле и смотрите здесь побольше расстояния поставляю трение сил трения на 0 и начинаю синхронизировать вот теперь я должен немного увеличить а, нижнюю часть по размерам размеры будут побольше 105 на 105 мы сделаем чтобы у нас появились а, скатки чтобы нижняя часть не вытягивала всю эту длину данного объекта. И здесь поставляем э, другое вот Preset э, ткани, либо э, нейлон фазер вейт, либо что-то похожее. Э, у нас как бы уже подушка почти что готовая, 108 было. Вот. Нижняя часть тоже. Давайте увеличим немного, 108 на да, 108. Вот здесь теперь в верхней части я разма, э, замораживаю нижнюю часть в верхней части немного увеличу. вот что здесь делаю и здесь тоже что здесь поставлю вот у нас как бы уже есть э, некое подобие подушки но э, мы можем еще и с поработать немного. Вот, настройки у нас следующие. 6%. Ну, давайте немного увеличим на 10%. Э -э, и по краям немного обводим. Чтобы в краях были складки. М да. Типа этого, да. Если хотите, можете там добавить и свои рандомные тоже. Здесь нужно просто немного уменьшить size тоже немного. Ну, можно и побольше сделать. Ну, пускай будет вот здесь, где мы с вами создали а, аватар. То есть, вот так. И у нас как бы уже получается. Некий объект. Вот, смотрите, если вы неправильно сделали, вы можете там на минус тот же байк. Ну, давайте минус 10 поставим и здесь немного убавляем. Вот, как-то вот так, чтобы объект тут э, вытягивался. Как видите, у нас получается вот следующий результат. Можете здесь кое-где создать свои неровности вообще. Теперь... Как только мы создали а, данный объект, мы а, скруглим немного улы. Для этого выбираю вот этот инструмент Smooth Curve и а, нажимаю, выбирав вот, а, крайнюю часть, нажимаю правой кнопкой и здесь поставляю изменения, как бы синхронное изменения. И здесь немного углы а, сделаю более круглым вот это тоже на тройку. по всем краям будем обходить обводить то есть так как мне не очень нравится вот именно такие моменты вот нижнюю часть тоже сейчас разморозим, чтобы это у нас применилось и вроде и вот э, вроде вот так у нас как бы первая подушка готова что мы можем с этого сделать мы можем, то есть тоже немного вот. Мы можем с помощью этой подушки сделать, создать уже следующие тоже. Как это делается вообще? Сперва я убавлю значение, particle distance, ну не 5, пускай будет 8, либо 7, чтобы складки были более реалистичными, вот. у нас сейчас стоит на восьмерке, и вроде все, эти объекты я экспортирую, экспортирую, не, пока не экспортирую, я сперва их как бы квад, сеткой сделаю, Здесь места на квад поставлю. И немного просимулирую. Вот. Ну, вроде нормально. У нас плотность ткани вроде нормальная для подушки. И мы этот объект экспортируем. Это у нас подушка третья. Single object, син. Uh, Окей. Okay. И пока этот объект я тоже сохраню. это будет у нас подушка первая. Um... первая. Вы можете создать своей тоже uh, подушки с помощью вот таких а, обычных манипуляций. Все это дело убираю. А, импорт, а, я сейчас этот файл save Project As. подушка вторая сделаю, чтобы сцена не вышла, не завысла, то есть. А, здесь теперь импортирую объект. Подушка у нас третья была, как аватар. Окей. Вот у нас почти по центру стоит. И смотрите, что мы будем сейчас делать. Мы создадим следующую подушку. Это у нас будет 70 на 50. Именно с выпуклыми вот, углами. И вот так пока поставим. А можете там изменить размеры побольше сделать вот как-то вот так и симулируем пока в таком виде здесь клон овер сделаем либо андер либо овер и вот нижнюю часть мы вниз подтягиваем Слипнем нормально этот шов мы удаляем из-за того, что у нас а, будет шов по-другому. Сейчас нет, нет, этот момент тоже покажу. Вот, с трех сторон мы сили, но одну одна сторона у нас а, Открытая. Как на референсе. Вот. Вы можете это заметить вот здесь. Вот. Теперь мы увеличиваем размер именно по, Нет. по этой части. Вот, немного увеличим. Просимулируем. Вот. У нас получилось некое подобие а, того, что мы с вами видим на референсе. Теперь мы с вами должны добавлять а, те, те складки, которые мы добавили, то есть сделали в предыдущей подушке. Сперва я немного все углы сделаю круглыми. То есть так, так здесь тоже на троечку и здесь тоже создам вот такой объект теперь увеличу его размеры по ширине и по длине ну, не так резко вот с мелких вот размеров начинаем вот. теперь что я еще хотел делать добавлю то есть по краям сделай швы этой складки именно по швам вот так мы создали симулируем останавливаем выбираем все объекты, здесь Particle Distance поставлены на десятку пока, чтобы выглядело более реально. И у нас получается вот следующий объект, следующая подушка. То есть. А вот. Когда вы симулируете, симулируете именно в процессоре, из-за того, что объект, то есть симуляция в видеокарте у нас не очень хорошо работает в Marvelous. Но в 12 я еще не, не пробовал, но в 10, -й, 11 -й версиях и более ранних, ранних то есть эта ошибка до сих пор существует. Мы с вами создали вторую подушку тоже. Здесь, как и в предыдущем объекте, мы сделаем утюжком немного выпрямим а некоторые моменты. Минус на, здесь здесь поставлю, здесь вот немного и вот здесь, чтобы она стягивала именно те места, которые как бы интересная форма у нас складок создалась. Вот, я немного перевеличивал, когда сделал удлинение, то есть удлинил слишком длинная она стала. Вот. Немного меньше его размер и вроде в таком виде можем оставлять еще один момент, вы можете там заметить у некоторых артистов 3D-артистов, то есть складки именно следующие. Смотрите, если вы сделаете вот такой вот шов, то есть сделаете интернет-падг онлайн и здесь создадите некую вот форму form, с помощью этой формы вы здесь можете там Fold Angle, Fold Rendering поставить, то есть включить. И если вы будете уменьшать это значение и увеличить Fold strength, то вы как бы получаете возможность управления именно с именно этих мест. Смотрите, вы можете не полную длину делать. А можете как бы сво свою какую-то чертить. Например, сделаем вот так. И здесь как бы вот так. В нижней части тоже сделаем вот так. И применим Fold Rendering. Здесь на 15, здесь на 85 Fold Strength. И у нас интересная вот, а, штука получается. Вот такая. Ну, 85 это слишком много. Ну, давайте много убавим. 65, там, например. Либо 50. Ну, это дает возможность создания именно вот таких вот складок в тех местах, которые вы видите. Вот. Теперь мы все эти объекты выбираем, применим им квадратную сетку. Она у нас применилась. Немного увеличим количество полигонов. Восемь, по-моему, хватит. У вас есть полный контроль над этим участком, вы можете изменить их, то есть место положения, расположение именно вот этих складок, которые были созданы. Вот. Если вы начинаете симуляцию, то она сейчас отсюда перейдет вот сюда. Это тоже дает вам возможность управления данной функции вот. можете пользоваться э, в своем моделировании, то есть э, в, в процессе создания своих моделей. Ну, это по-моему самый распространенный способ создания подушек. Но я еще и уроки э, Артема Гуглова посмотрел. Он э, создает свои подушки именно без гравитации в своих видео я этот как его быстрые уроки тоже посмотрел как он делает то есть создание а для этого вы можете там в настройках simulation property gravity на 0 поставить именно вот это значение и тогда у вас получается именно такие подушки которые не то есть будет выглядеть легко то есть как по весу но смотреться будет намного круче вот. спасибо вам огромное за просмотр если у вас есть какие-то ну, моменты которые вы не поняли либо вам интересны я буду рад сделать новые видео тоже именно по моделированию спасибо вам огромное в следующих видео до следующих видео всего хорошего